Здравствуйте, друзья! С вами на связи Татьяна Коверина. Сейчас я вам расскажу про сервис Canva. Заходите в Яндекс, набирайте. Canva. Переходите на сайт. Я здесь уже зарегистрирована. Вы регистрируетесь, вводите электронную почту, подтверждаете и заходите на сайт. Все просто. Теперь, как я работаю. Смотрите, здесь можно создать дизайн для блога, фотоколлаж, для канала YouTube, плакат, презентация, Facebook, Instagram, ну еще много чего. Я вам сейчас просто покажу, как можно сделать баннер для канала YouTube. Заходите вот сюда. Вот смотрите, здесь есть бесплатные картинки. Видите, можно выбрать любую. Ну, вот выбираете, например, вот эту. Вот тут вот можете написать. Например, можете поставить посерединке смотрите можете выбрать любой цвет желтый фиолетовый ну абсолютно любой какой вам больше понравится ну, я оставлю оранжевый здесь тоже можете написать я например пишу и также можете Подвинуть в одну сторону, в другую, вверх, вниз. Все кликабельно, все можно делать. Размер абсолютно любой. Больше, меньше. Но в принципе здесь все то же самое, как в ворде. Шрифт. Тоже можете подобрать любой. Смотрите, что еще интересно. Здесь можно поставить элементы. Вот бесплатно. Вот видите, если вам не нравится вот эта картинка, вы можете взять, например, и заменить. Перетащить ее. И все. Вот там еще что-нибудь. Вот. Видите, очень удобно. Текст. Вот здесь вот разные тексты. Вот не нравится вам это. Не хотите вы вот тут вот выбирать? можете выбрать вот текст вот сюда добавить можете сюда добавить здесь вот если вниз пролистать здесь они еще и цветнее вот, вот смотрите в самом-самом низу они должны еще быть вот видите вообще любой текст поставили Мне нравится Убрали. Очень удобно, да? Фон. Фон можете выбрать. Смотрите, абсолютно любой. Самое интересное, что можно даже добавить свои картинки. Сюда просто, как обычно, закачиваете через компьютер. Вот, видите, она закачалась. Просто берете ее, сюда вот ставите. Вверх, вниз. Вот вообще абсолютно как угодно. Можете такую картинку поставить. Можете вообще сделать любой баннер. Вот, видите, не нравится. Взяли, так убрали. Вот. Как угодно абсолютно можете работать. Видите, как просто? Возвращайтесь обратно. Вот видите, можно вернуться, здесь взять картинку и вот сюда ее вот так вот поставить. Тогда она будет уже у вас большой, не такой маленькой. Вот здесь вот не нравится, берете, ставите. Вот так вот. Можно сюда фотографию свою добавить. Не знаю. Видите, в принципе очень просто. И так можно сделать любую картинку. Можете вот здесь вот ее скачать. Нажимаете скачать, она у вас скачается на компьютер. Ну, я редко скачиваю, я пользуюсь Яндекс Диском, делаю просто скриншот, вот так вот и себе сохраняю. Все, она у меня сохранилась, мне не нужно ничего скачивать. Вот, посмотрите. Все, она у меня вот тут и появилась. Вот она. Видите, очень просто. Мне нравится, вернулись обратно, выбрали себе плакат. Вот, видите, он уже будет другой формы. Там для Ютуба уже размер сделаны, так что вам не нужно подгонять. То же самое. Опять выбрали. на этом, любой нарисовали убрали добавили обратно поменяли текст цвет видите очень удобно опять вернулись заголовок блога только смотрите коллеги здесь есть бесплатные картинки а есть платные. Они вот попадаются в самом-самом низу. Платные картинки обычно стоят 1 доллар у них. Вот. И они вот такие, вот видите? Квадратик. Значит, это платная картинка. Надо искать бесплатную. Вот если простая, значит, бесплатная. А нет, здесь тоже, видите, все. Картинки. Но на них обычно вот здесь вот внизу написано бесплатно бесплатно бесплатно можете смотреть еще какая фишка здесь вы можете сделать вообще сами картину вот вы выбрали такой макет или вы выбрали такой вернулись в мое и вот так вот добавили видите и также сделали скрин вообще замечательно если картинка вот эта не нужна убрали Добавили, например, сюда какой-нибудь там фон. Вот у вас фон появился. Видите? Вам нужно текст. Добавили текст. Вот сюда написали. Или вот сюда добавили. Видите, как просто. Вот. На этом все. Спасибо за внимание.